Так, ну что, привет, девчонки и мальчишки. Сегодня специально одел шапку, потому что опять я отгорел, когда ходил по пляжу, вот именно Джантьен, и туда вот такой Бич, Протонак. То есть, в принципе, солнца тоже не было, погода была пасмурная. Сегодня 24 июля, и сейчас я иду вдоль своей дорожки, как обычно иду. У меня реплика там позади, а море у нас здесь. И там была перекрыта дорога В общем, поставили вам для машин Чтобы проехать машине нельзя В общем, это у нас китайский отель Я о нем уже рассказывал Как он называется только и все В общем, здесь, как вы видите У нас копают говнецо И такой запах стоит Ну, неприятный, могу так сказать что. Так что вот он, Джамтиен Вон у нас Сиамский залив Тут работяги, все огорожено Китайцы ходят тоже в отель В общем, заливают, делают заливку Уложили арматуру То ли у них тут трубы прорвало, вон у нас труба канализационная В общем, будет какая-то сливная яма А потом, как вы обратили внимание, труба в сторону моря у нас направлена Сейчас мы туда поближе подойдем, посмотрим Здесь у нас китайцы чем-то намазывают, ну, обрабатывают, и так, чтобы а, погодные условия, соль, морской вот этот воздух, соленая влага в любом случае попадает. Ну, в общем, трубы все уходят у нас в море, по всему джамтьену, чтобы вы не расслаблялись и не думали, что я показал вам только одно место. Оно у нас и здесь также идет. Так что... Вот такие вот у нас тут пироги. Здесь у нас арматуру гнут. Так вот так вот работают. Ну, могут быть и тайцы, могут быть и приезжие. То есть, Вьетнам, Камбоджия. И мы сейчас с вами едем а, в район а, пирса Балихай. И пройдем как раз вот по центральному пляжу. Может быть, дойдем все-таки до Наклуа, не знаю. Ну, сегодня... А, Санек с Нижнего Новгорода с Вовой. у них последний день, последняя ночь. Завтра утром они, в общем, уже летят домой. Вот, по идее, в такую погоду они мотались и на Калан. То есть, погода немножко пасмурная, иногда там солнышко могло выскочить. Ну, сейчас увидимся. Как, как точнее, увидимся, потому что мне до них надо будет доехать сначала и потом еще... Пройтись по Волкину, ну мимо пирса пройду обязательно, а, сниму расписание, как работает а, паромы. Также пройдем через пустой Волкин Стрит, а, узнаем курс валют на сегодняшний день обязательно. Ну и посмотрим пляж Биш Роуд, чем он живет вот именно. Время сейчас начало первого, потому что я проснулся где-то часов в одиннадцать до пяти сидел в интернете И потом лег, поспал И вот в 11 И сегодня, наверное, у меня еще будет встреча Потому что ребята приехали Пока мы на связь не вышли с ними Только ВКонтакте Ну, в общем, ладно Пойдемте дальше Так, ну как вы видите Пляжи все пустые практически Туристов у нас нету ну, есть вот сидят девчонки, а в основном все пусто и глухо. Так что мы с вами вот находимся рядом с 14-й стойкой. Юталей 8. Не работает, не хочет он работать. В общем, мы сейчас ждем тук и едем с вами в центр. Так, ну что, девчонки и мальчишки, мы с вами приехали, в принципе, уже на пирс Балихай. Вот эта стоянка, на которой раньше располагались катера все. Сейчас их отсюда все поубирали, все забетонировали. И там туда вот дальше тоже они располагались. То есть, тут, где я сейчас проживаю, да, я, я думаю, многие обратили внимание тоже где-то. Вот встречаются катера, то есть делают такие импровизированные стоянки. И там тайцы вытаскивают джамп по крайней мере, то, что я знаю. Все катера тащат туда. Есть также парковка, но, как я слышал, что парковка на воде стоит намного дороже, чем каждый день этот спидбот вытаскивать на сушу. Поэтому тайцы все-таки вытаскивают это все катера свои, спидботы на сушу. Туристов не так много, но, может быть, уже половина уехала, потому что время 12 час уже, или первый час. Это у нас долгострой, уже, наверное, я его помню с 2015 года в таком состоянии. И в таком же он и остался. Сейчас мы с вами зайдем на пирс, узнаем, почем у нас билеты. И пойдем уже через Волкин. Посмотрите, какой Волкин, как он выглядит вот именно в такое время дня, когда там нету никакой движухи. И, кстати, вот такие вот ананасы самые вкусные. А, вот именно маленькие. Кто хочет, попробуйте. Попробуйте. Я об этом уже говорил не в одном видео. Покупайте маленькие ананасики. Они самые вкусные, самые сладкие. Ну, сами видите все. Туристы особо... В основном одни китайцы. Мы пойдемте вовнутрь. Ну что могу сказать, кассы переделали у нас Но пока в них а, не продают Скорее всего, зал ожидания И все билеты уже покупать надо непосредственно То есть на пирс надо пройти на пирс а, Там поинтересоваться, на какой именно причал На Калане идет а, паром тот или иной И поехать а, ну вот у нас есть даже маленький указатель на какие, куда он у нас идет катер в общем так, вот у нас спидботы, начинаются посадка на спидботы и потом уже A, B, C, D, E уже идет катер катера идут вот именно на насколько я знаю, там есть раз, два, три может быть я ошибаюсь, может быть больше есть вот у нас тут маленький пляж, но, ну, как видите, никто здесь не купается, потому что здесь у нас полный звездец. Хотел грубо сказать, но сказал более или менее вежливо. Катера стоят спит-боты на причале, ждут туристы. И вот, представляете, каждый день они их вывозят. А может, что просто простоит и никого не повезет никуда. Потому что своя очередь, и никому нельзя влазить в нее очереди. Так что вот они, таксисты, стоят, мячик пинают. Здесь у нас канистры соляры, я не знаю, на чем они гоняют. Внизение на, на соляре. В общем... Один у нас пошел, муч поднял и пошел ну вот на Жамтине я ехал, волна была Но ну, здесь может быть, потому что бухта такая И катера стоят, из-за этого да, Вода более или менее спокойная Ну пойдемте дальше так, Ну что, посмотрим на сегодняшнее число На 24 июля курс 33.10 Это 50 и 100 долларов И вот купюра чем меньше, тем... А, меньше цена за нее. А, рубля не... А, рубль 0,50. Это вот ряд... То есть это уже, в принципе, на выходе Волкин-стрит. А, вот у нас. Ну, опять же, смотря, откуда начало, откуда вы заходите. Там, я думаю, у вас и начало. Вот Волкин-стрит. Вывеска. А, там у нас обзорная площадка Паттайя-Сити. В общем. И днем здесь улица... Одностороннее движение, как вы видите, машина здесь едет. То есть навстречу ехать нельзя. То есть можно заезжать вот именно с той стороны. Ну, опять же, здесь движение происходит именно до определенного времени. После для транспорта закрывается. Ну, я рассказываю тем, кто не знает. Рассказываю тем, кто не знает, что... Проезжая часть перекрывается И улица становится пешеходной Вот так вот она Сейчас это такое начало у нас Сейчас мы еще пройдем И вы все это увидите Также можно забронировать отель Но какие цены здесь я не знаю, ребятки Ищите по названию на букинге Кто хочет жить Именно в таком вот месте То есть Если вы готовы к шуму, гамму толпом китайцев то welcome это у нас поехал почтальон печкин вот такие вот почтальоны гоняют в принципе по всей патае если вы видите что едет в оранжевый или как какую-то красную у него жилетка а сзади навешаны какие-то сумки непонятные баулы это едет почтальон ну пойдемте ну, вот если сравнивать волкин а, стрит на патае и на хукете здесь конечно она улочка сама ужина в кукете улочка вот именно волкин стрит их не местный намного шире там две или три таких улицы в ширину также бары расположены но это вот старая часть можно так сказать просто она уже не раз переоборудована перестроена надстроена и здесь Готовьтесь к тому, что вас будут разувать на деньги по полной. То есть ценник здесь чуть выше, чем по всей Паттайе. Даже вот мангустин 100 бат и 50 бат. Но опять же, чтобы его... он был вкусный, надо его слегка придавить. Если шкурка продавливается, только в этом случае он ну, как бы свежий, его можно кушать. Но если шкурка становится, вы пытаетесь ее продавить, а, и она деревянная, все, можете ее не брать, а то прям выкинете и пожалеете, что купили потом <coughs> Много клубов открыто для взрослых мальчиков Но опять же, какие там услуги, клубы запрещают снимать Мы их тоже снимать особо не хотим, как бы. Если нам не разрешают показывать, что там происходит, то смысл им давать рекламу какую-то где они находятся. Здесь у нас Макдональдс. Кстати, в Паттайе очень, ну, достаточно, не скажу, что прям много, но присутствует э, везде практически вот эта вот э, сеть макдональдса Так что, можете спокойно, кто любит паспорт от российского он, конечно, отличается. Вы на отдыхе, парни? Откуда? В Красноярск. Вот, ну, Красноярска ребята приехали, отдыхают. В общем, приезжайте. Сегодня ребята тоже должны, точнее, уже приехали. Так, ну что, много а, салонов индусы, которые шьют у нас а, костюмы. То есть, вас обуют и оденут, можно так сказать. Как я говорил, в Патаю можно приехать, ну, Галышом, главное, чтобы таможня пропустила вас. Так, ну что-то мы долго идем с вами по улице.